Я увидел, я блин, удивился. Да как так-то, блин? Ага. Шопить. просто... Витька где-то в лесу подсмотрел метод изготовления офигенной чудо-печки из двух банок. Ну, покажи, как она устроена. Что ты с ней сделал? Две банки с под семилака. Так, Подсперлил. подожди, подожди. Одну, как другую? ты ее вставил туда, можешь вынуть? Просто вста... просто. Байк. Тут уже проблема вынуть. Да. Это... Просто вырезал вынимаешь. ножом, ага. вставил. Вставил. То есть, а устроена она вот так. Да? Чем маленьких отверстий. Да, надо. больше. Подожди, здесь зачем-то тоже. Ну давай, и куда-то Сюда, Давай, деревяшечки, потом Я снимешь. снимаю. Ну давай, ладно. Сейчас. Я пришел, она вот так стоит. Банка полная. Что за херня? И пакеты с наломанными деревяшками вот uh -huh. так вот. думаю ну, кому-то заняться нечем может думаю колдовал кто может медитировал там не знаю ломая щепочки там знаешь вот тут нападало в этом прелесть что э, не надо э, разводить костер понимаешь а то есть открытого огня нет а, там честно должно докопаться ну да? как бы вообще как бы да я увидел я блин удивился да как так -то, блин? Почему я об этом раньше-то не знал? И взял мешок банок, к Максу заехал специально, мешок банок взял вот этих. И все, до тебя их довести не мог, проверить. Теперь надо чуть-чуть хвои. Хвои на лаву. Ну, это прям чуть-чуть. Давай ему пока вот так. Так, еще... И все, и она горит сверху вниз. Ну как финская свечка. Ну типа того. Неужели загорелась? Может быть. Действительно. Сухая хвоя от спички. Что-то невероятно. Так, что ты мне сейчас дачу все спалишь, да? Ну я для этого и старался. Заря сверлил. И что вот это оно так и работает вот оно сейчас должно загореться вниз на, на, на, на железо нагреться и вниз тянуть и через те дырки вытягивать сюда вот. через эти пойдет дым нет О. может вообще ничего не пойдет может она потухнет сейчас подожди это шоу которого мы достойны вот смотри видишь из этих из просверленных сюда Видишь, дым как? Вон, смотри, видишь, прям тянет. А, да. Из, этих, есть... из верхних дырок, а она ее к центру. Да, а сейчас, получается, та начнет тянуть себя сама вниз. Ага. За счет дыры, которые внизу. Понял. Те, которые сверху, они просто тебе, получается, факел делают пламени, да? И все, что не сгорело, вот это вот. Ну, вот, как... блядь. Яхэзэ, как это назвать. Надо было просто набрать воды, попробовать кастрюлю поставить такую. О, великий гуру огня и дыма, я принес тебе чайник. Смотри, В жертву. Смотри, как она работает. Ага. Видишь, она из дыры, огнем горит. А, нет, прикольно. А, это проваливается. Так, ничего теперь, как теперь чайник на нее поступать? Ничего, давай еще наломаем, а потом уже просохатель или Ладно. Я это снимаю. Нельзя ей Ага. Сейчас. Подожди, она потухла. Ни хера она не потухла. Не, не, нет. Вот ты ее сейчас потушил вот, а, Дымокур получился. Это потому что вот сверху. А, о, пошло. Ага. Раздувать значит тоже сверху можно, ничего страшного. Ну да, рыло вовремя убрать. Да. Вот так, подержи. Мы на три поставим. Как? Ну одной рукой. Одной рукой вот. подержу. А, блин, а, нам еще одна рука нужна. Ну давай. Поставь. Давай на две. Да. А потом потом... третью подпихаешь. Огонь. огонь равновесие Затроны физики так ну там примерно литр воды О, смотри горит да слушай вообще нормально горит прям как газовая печка а слушай а если вот из-за санкций нам вот эти жестяные банки перестанут поставлять чем мы делать еще не один век ну вон ведро есть из ведра же можно из будет прям ракета а я у чувака видел, без вот этих дырок снизу, без вот этих дырок снизу, но с вентилятором. Снизу вентилятор? Да, снизу вентилятор от, от кулера, от этого охлаждения ЦП. Ну, то есть, с это... драйвером, то есть у него powerbank, драйвер со скоростью, понимаешь? Он просто Ракета такая, бля, Я говорю, ни хера себе! Говорю, нет, ну как бы все хорошо, сел powerbank и все. То есть, ну, ну солнечная лесу. батарея тебе в помощь. Блять. Ну и представь, чтобы тебе чайник вскипятить, какой вес с собой нести надо. Пауэрбанк, солнечную батарею, вот эту всю конструкцию. Ну, а так вот две банки, носками забил ее, там, не знаю, солью, там, что, крупой, пришел, бах на месте бросил ее, все, изготовил, бросил. Нифига, там прям факел такой прям под него. Ну вот она вот и работает. Прям Я тебе бышу. говорю, она вот греет дрова. Засасывает вниз, выдувает и через эти дырки загорается. То есть там такая, знаешь, как смесь получается воздуха с, с... с... не знаю с чем. Так себе я физику учил в свое время, чуть по механике могу. Нет, ну я-то вообще абориген местный. Я впечатлен просто вашими техническими достижениями. Вы можете у меня что-нибудь выменить теперь на консервные банки? Турбореактивный двигатель, он примерно так же устроен. Ну вот. Он тоже там дырки, вот такие камеры сгорания. Слушай, Но ну на турбореактивном двигателе мы ни разу чайник не епятили. Мне кажется, оно начинает закипать. Ага, шопет. там огня как бы как такового мало но мы туда уже подкидывали и угли там есть огня они не дают но жар дают хороший поэтому можно было наверное даже не подкидывать и дождаться в принципе минут 10-12 вот на такой фигне можно скипятить ну там литр воды точно есть короче вскипятить нам не удалось пока но нагрелся чайник хорошо мы полагаем, что просто это у нас первый эксперимент. Первый ком всегда блином. Да. Ну, в принципе, оно должно работать, у других людей оно работает. Значит, когда ничего Не, просто если работать. подкидывать дровишки, там, мы там ну, на, на, да -да -да. на полторы засыпки. Ну да, надо, чтобы не подкидывать. Да, чтобы не подкидывать, надо подачу воздуха сделать. Угу.